В отделение завезли из черного входа, очень долго раскидывали по кабинетам. Со мной работал Морецкий Артур Витальевич, старший лейтенант милиции. Он не представлялся, а, ну, как бы его имя и звания стали известны из дипломов, которых ну, достаточно много весело на стене его кабинета. А, он коротко просил ну, как бы, о пожаре, что там происходило. Ну, как бы после моего ответа о том, что я, ну, собственно, ничего не видела. И, в принципе, ничего не знаю, там, кто мог это сделать. Потому что, ну, меня там не было на момент начала этого всего. Ну, как бы, услышав это короткое объяснение, он начал уходить в сторону, задавать вопросы ну, совсем отличного характера. Спрашивал ну, про интимную жизнь. Его это очень подробно интересовало. На мои вопросы, кем я являюсь, там свидетелем, подозреваемым, мне не давали ответа, никаких бумаг, ну как бы там, никаких копий мне тоже выдано не было. Вечно заходили какие-то другие сотрудники, они тоже не представлялись, все кидали какие-то реплики в мой адрес. И один из них сразу же начал угрожать мне проблемами на учебе, в университете. Позабирали телефона. Потом телефоны отобрали и у оставшихся на коридоре. А, объяснили это тем, что приехало начальство. И как бы, ну, телефоны мы иметь себя не можем. Но все отказы они угрожали посадить на сутки. А, говорили, что они имеют, ну, полные права на это все. А, потом и меня тоже повели в какой-то кабинет. А, оттуда, получается, вывезли моего друга из России. И проходя мимо, ну, он мне шепнул. Типа, ну, сейчас там будут присылать. Меня туда заводят, и я понимаю, что в сесном кабинете сидят пятеро человек, все без формы. Ну и сразу же э, сходу на меня сыпятся обвинения, какие-то оскорбления. Ну, в грубой форме. Очень много мата, много ругань. Мы сидели втроем на коридоре, потом стояли диваны, как бы больше там сесть некуда. И э, во время ожидания мы просто оперлись спинами на спинке дивана. Проходящий мимо мужчина в макасинах и джинсах подскочил, ну, довольно очень, ну, он выглядел очень агрессивно. Он начал кричать, мол, ну, почему мы тут сидим, это милиция, мы ведем себя неподобающее. И потом, обращаясь ну, к подруге, он начал кричать на нее, приказываясь встать, встать лицом к стене перед ним, сделать это быстро, делать без разговоров. На просьбу представиться, ну, он их просто игнорировал. но вопрос, почему мы должны это сделать, он говорил, ну, потому что тут закон, это милиция, вы обязаны это делать, вы обязаны подчиняться. Когда пробовали возвращать телефоны, ну, как бы нам тоже угрожали, либо отказывали очень грубы. Бумага без яйца и вещей нам не выдавали никакие. брать отпечатки пальцев и ДНК. На все отказы, ну, они тоже все сопровождались угрозами. Нужно было связать ногти. Выдали ножницы, большие железные ножницы, похожие на партнерные. Сказали, что раз ногти не режутся, ну, можно их просто вырвать. Это было уже примерно 5 часов вечера. И как бы ну, выйти удалось только мне, потому что двоих ребят задержали, а иностранцев еще повезли проходить полиграф, от которого они тоже отказывались, но получая угрозу, ну, как бы они туда все равно поехали.